Это была пожилая пара, с которой я работала, и ее муж пришел. Ну, проблема была у жены, вот. и работала я женой через, ну, через мужа. Вот. Ну, было был достаточно сложно, потому что человек, он, как бы, его сознание не совсем находится в теле. И поэтому по теме Альцгеймера работать ну, достаточно сложно. Тем не менее, есть определенные зоны, которые я сейчас покажу, которые могут способствует предотвращению этой вещи и в то же самое время при остановлении вот это, это клеточного изменения вот, вот клеточного замещения мозга. Ну, кто не клеточного замещения мозга, а клеток в вот мозгу, именно мозговых клеток кто, в принципе?